Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, наши родные. Приглашаем вас на очередной наш стрим. Он состоится в эту субботу, 10 июля, 20 часов по московскому времени. Все как всегда на нашем канале в Twitch. Живой стрим э, будет посвящен новостям РД-фестиваля в первую очередь. Ну, а также будем отвечать на ваши вопросы. Как всегда, будет атмосфера родных душ. Ну и как всегда, будем собирать донат для наших участников на РД-фестиваль. Приходите на наш живой стрим, участвуйте в живых стримах. Это особенная, особенная атмосфера. Потом уже в по фрагментах мы, конечно, ее передаем, эту атмосферу. Но когда вы принимаете непосредственную участие, это все-таки по-другому. Приходите, и также вы можете сделать донат в, именно в онлайн-режиме, когда мы видим, кто переводит донат. Это гораздо приятнее. И еще, если вы еще не подписаны на наш канал Твич, родные души, подписывайтесь, потому что вам будут вовремя приходить уведомления о наших стримах, и вы их не пропустите. До встречи в субботу! До встречи, друзья!